Как часто многим приходилось видеть такую картину. Ночью, среди блеска, неоновых огней рекламы, где-то высоко горит чье-то окно. Это история человека, пока еще не обремененного семейными узами. Это один из тех людей, которые в графе семейное положение обычно пишут так. Пока холост, поэтому в семейной жизни пока счастлив. Хроника. Один день из жизни холостяка. Заснуть под утро, увидеть прекрасный эротический сон. Перед основной кульминацией Проснуться от звонка будильника. Скачить, пнуть будильник. Попасть в лоб коту. Услышать от него всю правду о себе. Попытаться в потемках нащупать веревочку торшера. Нащупать, дернуть за веревочку. Понять, что это был хвост кота. Прочитать в его глазах немой вопрос. Ну и что ты хотел этим зажечь? Начать в на тебе пробираться к ванной. Сделать шаг влево, наступить на кота. Сделать шаг вправо, снова наступить на кота. Пожалеть животное, сделать наугад прыжок куда-то в темноту. Уже приземляясь понять, что мы с котом мыслим одинаково. В ванной с почистить зубы кремом для бритья. Увидеть в тазике белье, мощный месяц назад. Грустно сказать себе, все еще кипятите. Захотеть позавтракать. Поставить на плиту кастрюлю с макаронами. Начать поиски сардельки. Найти ее под диваном. Вспомнить, что опаздываю. Привлекаясь с подъезда, столкнуться с соседкой. услышать от нее. Вчера вечером ваш кот опять орал. Извиниться сказать, я его купал. Я своего тоже купаю, но он не орет. извиниться сказать, так может вы своего не выжимаете? В автобусе. Долго пытаться всунуть помятый талончик в компостер. Наконец услышите сидящие внизу дамы «Мужчина, вы на меня три раза ложитесь, а толку никакого!» Извиниться сказать «Он у меня потропанный Приезжать на работу, вернуть ручку входной двери, вспомнить, что сегодня выходной, плюнуть, пнуть дверь, услышать от вахтёра подробный маршрут, куда идти дальше, закурить, медленно прийти домой вспомнить, что дома варится макароны прискакать на кухню отодрать макароны от потолка начать поиски сардельки поймать загадочную улыбку кота почувствовать голод найти хлебницы прошлогоднюю горбушку не кстати вспомнить плакат в каждой горбушке под хлебороба брезгливо положить горбушку на место открыть во вкусной здоровой пищи, на второй странице захлебнуться слюной Включить компьютер, найти рецепты, начать поиск по словам огурец, плюс йогурт, плюс варенье, плюс чеснок. Сказать компьютеру сам дебил, оставить на плиту сковородку. Дрожащей рукой достать последние два яйца. Наступить на незаметно подкравшегося сзади кота. Упасть, разбить яйца. Схватить кота за шкирку, швырнуть в холодильник. Схватить сковородку за ручку, обжечься швырнуть на клеенку, услышать довольный хохот кота из холодильника, открыть холодильник, сказать «Еще одно хихи, и это станет твоим родным домом. Подобрать сковородку от клеенки, сделать шаг по направлению к крану с холодной водой, подскользнуться на яичном желтке, подбросить вверх сковородку, упасть лицом в желток, посмотреть в потолок, встретиться лицом со сковородкой, услышать сто счастье из холодильника открыть холодильник сказать я предупреждал переложить кота в морозилку приговаривать при этом теперь ты не матроскин теперь ты морозка через пять часов пожалеть достать разморозить прочитать в глазах кота маршрут по которому утром посылал вахтер Сказать, а ты тоже хорош. Тебя кастрировали, а ты гуляешь. Консультируешь, что ли? Натишка фубаночка с чем-то вкусным, хрустящим. Сожрать сразу все, до конца. Поймать фонаревший взгляд кота. Прочитать на банке вискос. Депокси да до дивана, держась за хвост кота. Вспомнить свою первую любовь. При этом не суметь вспомнить ее имя и лицо. Вспомнить, сколько ступни через неделю. Вспомнить, кем хотел стать. Вспомнить, что мужчина не плачет. Заснуть поток.